Мы в эфире. Ура! Итак, сегодня обещанный эфир. Вы спрашивали, я отвечаю. Я отвечаю. Сегодня вопросы, которые я озвучу, будут полезны для женщин, которым в 40+. Да и не только 40+, но особенно женщин, для... у которых есть вопросы со своим образом, со своим отношением с мужчинами, нужен, не нужен мужчина, а что делать, если попадаются не те. Ну, в общем, вот такие вопросы сегодня будут. Первый вопрос, на который я бы хотела ответить, это такой. Два года назад называли девушкой, сейчас женщиной. Что будет завтра, бабушка? Как одеваться? Прилично ли носить распущенные волосы длинные? Представляться по имени или отчеству. Мужчины неинтересны, напрягают. Очень тяжело, нет образа, вся в растопырку. У многих подружек подобное. Мне 52 года. А теперь смотрите, вот этот вопрос мы сейчас будем разбирать. Второй вопрос, который сегодня также будет озвучен, отвечу на него, исходя из своего опыта, из знаний своих. Второй вопрос такой. Мне хорошо одно, и говорят, что это плохо, когда нет мужчины, и вот не знаю, может, я какая-то не такая. Мне 48 лет, в разводе, уже 9 лет дети выросли, как правильно себя относить к такого рода заявлениям в обществе. Как не переборщить? Третий вопрос. Комплименты мужчине. Говорят, что мужчин надо хвалить для того, чтобы мужчина себя чувствовал хорошо и относился к вам как к женщине. Где грань? Как не переборщить с комплиментами? Это третий вопрос. И четвертый вопрос, который сегодня мы будем разбирать. Что такое женщина? Женственность на самом деле. Как это быть слабой, если я сильная? «Быть блондинкой противно, я не дура, я самостоятельно, самодостаточно, мужчины меня интересуют, замуж не хочу». Вот такое утверждение вопрос про женственность, это четвертый вопрос. И пятый вопрос сегодня мы тоже разберем, как понять, как его, что его намерение ни на одну ночь, не хочется зря время тратить. Итак, поехали! Сегодня у нас суббота, у многих выходной день, разгар июля месяца, суперская погода, лето. И тем не менее мы с вами, что бы ни происходило в этом мире, хотим жить, наслаждаться, любить, быть любимым, правда? Поэтому сегодня я свой выходной дарю вам, дорогие друзья. Итак, поехали! Мне 52 года, не хочу, год назад, два года назад назвали девушкой, а сейчас женщиной, завтра будет бабушка, что с этим делать, как одеваться, как представляться по имени или отчеству, носить ли волосы длинные, в общем, нет образа, и как быть с этим образом, чтобы не чувствовать себя вот как растопырку, как говорит женщина, пишет вопрос такой. У многих подружек такое же. А теперь, по сути, мне на сегодняшний день 61, только 61. Я подчеркиваю убеждение, потому что если мы говорим уже, значит мы себя туда, вниз. Поэтому задача заключается в том, что мне только, потому что в убеждениях наших стоит, что там после 40 ты уже там старуха, ты никому не нужна что в отношениях, что в поисках работы. И неважно, люди имеют установку, что мы там уже никому не нужны, женщины, там ищут молодых, там, длинноногих, там, грудастых, там, с надутыми губами там, и, так далее, и так далее. Эта установка мне только, они уже влияет очень сильно на внутреннее состояние. Ну а теперь по поводу образа. Когда я из всех своих программ «Деньги, отношения, здоровье, самореализация» дошла до темы отношений «Кто такая женщина-королева?», как выбрать, убрать себя из себя служанку, терпилу. Я заглубилась в серьезные исследования образа. Я послушала, почитала мужчин, тренеров. И до сих пор слушаю с удовольствием. Я читала и слушала, и слушаю э, дизайнеров, которые работают э, на разные образы. Э, и изучила следующий момент. Когда женщине за 40, при этом она выставляет ноги, грудь. Мужчины-дизайнеры говорят так. Да и не только мужчины-дизайнеры. Свидные, серьезные мужчины. Если женщине после 40 нечего больше показать, как свои ноги, груди и так далее, то а что эта женщина делала до 40? Образ женщины в любом возрасте, то, что я знаю из мной уважаемых источников, и сама это проверила и через себя, и через тренинги с женщинами, образ женщины с чувством собственного достоинства говорит о следующем. Не важно, сколько вам лет, важно, чтобы вы ощущали себя женщиной и одевались по ситуации. Если вы красивы, у вас все сложилось с фигурой. И вы считаете, что... Как была у меня одна девушка, а что? Мне 42 года, я спокойно одеваю вещи своей дочери, там, 20-летней, э, и там, и так далее. Поэтому э, это... О чем говорит? О том, что женщина не растет. У нее желание показать свои телесные какие-то принадлежности, свои какие-то красоты. Да, Но я не призываю сейчас быть серым чулком одеть штаны, какие-то юбки, непонятные, длинные, закрывающие все на свете, там, и так далее. Нет, ни в коем случае. В данном случае речь идет о том, о стиле, о вашем собственном стиле. Поэтому, если ваши длинные волосы, по моему убеждению, из того, что я узнала, Длинные волосы, если они красиво уложены, подчеркивают вашу красивую женственную шею. Это говорит о вашей стиле, о, вашем, о вашей королевской статье, о вашем чувстве собственного достоинства. Если вы любите носить низкую обувь, да, это удобно, но опять же, на, на пятки, вот эти тапочки, которые прям пятками ходим по, по земле, это и, и не для здоровья, во-первых, потому что высоченные каблуки, они красивые, я сама люблю очень высокие каблуки, э, но с возрастом и сегодня, кстати, даже и до 40 уже происходит э, там изменения с косточками, происходят какие-то там изменения и так далее. Но э, обувь удобна, красива и не стремитесь к, только к кроссовкам. Не стремитесь только к тапочкам, которые там... Это не стильно. Понятное дело, что когда вы идете в город, когда вам нужно много ходить, даже не обсуждается. Конечно, вы одеваете удобные обувь, кроссовки и так далее. Но, соответственно, и одежду под это. Тогда ты выглядишь стильно и достойно. Значит, по поводу того, называть себя по имени или по имени отчеству. Это как вам комфортно. Вот я работаю уже почти 10 лет в онлайн и работаю со всем миром. На Западе там тыкать это нормально. То есть приходят на ты и, и типа это нормально. Но зря вы так думаете, что это там прям супер нормально. Там тоже есть люди воспитанные, культурные, и они не всем тычут. Но там проще, там проще с переходом на ты. Если мне некомфортно, чтобы мне тыкали, я так и скажу, будьте добры, давайте будем общаться пока на вы, пока мы узнаем друг друга побольше. И неважно, это клиент или это мужчина, с которым я знакомлюсь, да, мне комфортнее держать дистанцию. В моем понимании вы – это дистанция, в моем понимании вы – это уважение, это вот, вот как-то так. Но опять же, каждый под себя подбирает так, как хочет, как вам комфортно. По имени ли отчеству, тоже как вам удобно, исходя из контекста. Если вы врач, психотерапевт, вы, там, не знаю, коуч, наставник, вы учитель, и вам комфортнее, чтобы вас называли по имени отчеству, называйте по имени отчеству. Если вам все равно, то вы можете сказать имя. Опять же, по ситуации, из того, как вы чувствуете человека, насколько вы ощущаете себя вот в этой роли. И здесь важно удержать личные границы, здесь важно удержать это чувство собственной достоинства как таковое, да? Дальше, что пишет эта девушка дальше? Мне 52, прилично ли распущенный волос? Я уже сказала в моем понимании, вот я люблю длинные волосы, я обожаю, но мне длинные волосы не идут. Я пробовала отпускать, они мне не идут. Но зато, когда я их подвязываю наверх, закалываю, мне говорят, а тебе Хорошо. Я такая, ну ладно, посмотрю, попробую. И попробовала такой образ. Но так вот мне комфортнее. Хотя иногда хочется их заколоть. Как бы дышать легче. Это мои ощущения. Слишком короткие стрижки. Женщины, которые, которым уже за 40. Опять же, если вам комфортно, если вам удобно, то да, это нормально. И, пожалуйста, никаких вопросов. Что же говорят мужчины, опять вот, мужчины, с которыми я общаюсь и помогаю женщинам найти мужчин. И на сайтах знакомств, и, и, и вообще сегодня в интернет рулит, как говорится. Ты можешь выйти на улицу и познакомиться, столкнуть ну, тут с азотбом, со зубом, со своей судьбой, и его пропустить, а можешь не пропустить, да. Так вот, что касается... как себя вести и какая прическа лучше. Вот Что говорят мужчины из моего опыта, которым я много уже лет работаю, что они говорят о женщинах, у которых очень короткие стрижки. Кому-то нравится. Это борзый такой борзенький такой, живенький такой подросток. Но большинство мужчинам нравится, когда у женщины волосы. Как психофизиолог, как психотерапевт скажу, что это обозначает. На бессознательном уровне у волосах у женщины, и, не, и, не, и говорят об этом разного рода эзотерические практики, э, Ну я так с, с, говорю с улыбкой, эзотерические разные направления, э, говорят о том, что в, и в религиях, это, и во многих источниках, что длинные волосы – это женская энергия. И чем длиннее волосы у женщины, тем больше у нее женской энергии. Можно с этим спорить. Я знаю многих женщин, которые есть длинные волосы, но энергии никакой. И они просто с заниженной самооценкой курицы, которые... Ну, вот именно курицы, потому что себя не уважают, себя не ценят. Нет своего «я», нет этой женской энергии, уверенности и так далее. Поэтому э, тут все, э, все относительно. Но вот как воспринимаются женщины с длинными волосами и с короткими? Если говорить о европейцах, мужчинам, европейц, мужчинам европейцев, то как они относятся к нашим женщинам с длинными волосами и с короткими? Ну, больше с длинными волосами, относятся они более позитивно. Потому что они говорят так, наши женщины европейские, они выбрали, выбривают себе затылки, они лепят кучу вот этих разных наклеек, ратушек они становятся мужеподобными, и они отталкивают. Наши же женщины-славянки более женственные, у них длинные волосы, у них более мягкие манеры, они, чувствуют, они ведут себя спокойно, уверенно, от них идет энергия, тепла, женская всякая разная сила и так далее. Это вот я делюсь тем, что знаю я. Каждый, конечно, выбирает для себя. Поэтому пишет эта женщина, которой 52 года, что не знаю, какой образ выбрать. Одно я скажу точно, вот точно скажу, что когда вы выглядите как леди, когда на вас, вот сейчас я специально одела вот это платье, да, более женственное, когда видно там грудь там немного, да, там, когда вот это вот. Это более женственно. Ну, хотя я люблю разные образы, но больше люблю женственные. И скажу вам, что после работы в мужском коллективе больше, большое количество времени в своей жизни, я точно знаю, что мужчинам нравятся женщины, у которых более женский образ. Платья, юбки, каблуки. Это вот отдельно рассказываю на своих тренингах, что это обозначает. Для меня это было вообще удивительно очень. Потому в мужском коллективе меня уважали, ценили за логику за там, в мужском плане, за женственность в плане общения, там, флирта, там, попросить помощи. Ну сейчас об этом дальше. Поэтому образ у вас женский. И чем старше лет, тем больше, по идее, должно быть женственности, мягкости, мудрости. А здесь уже сами смотрите, как он удобно, с какой стрижкой. Исходя из того, если вы идете в театр, вы одеваете платье, кабулки, кладете с собой пакетик, какие-то тапочки, может быть, кроссовки, потому что ноги устанут, и захочется потом, одеть, может быть, пройтись по, по Крещатику, если я говорю про Киев в данном случае. Или же вы вызываете такси, или за вами приезжает вас мужчина, или там, ну, неважно, высадитесь в машину, потому что ногам, ногам тяжело. Но это если красота. Вот, и... Это про образ. Брюки, да, брючки тоже. Но опять же, если мы одеваем в облипку на тела, которые слегка расплылись, какую-то футболочку, или у тебя там худосочное тело, да, мы, мы понимаем свои... Здесь нужно подчеркнуть какие-то красивые части. Кому-то шею, кому-то руки, кому-то ножки. Но все очень достойно должно быть и красиво, потому что... От того, что исходит у тебя из твоей одежды, в твоем образе, зависит от э, того, э, как ты транслируешь себя. Вот. И неважно, чем ты занимаешься бизнесом, или ты, если ты профессионал в какой-то сфере, на первом плане должна быть женственность. Помните фильм, где играл главную роль Мэл Гибсон? Э, о чем говорят мужчины или о чем там. В общем, не помню, как он называется, напишите, кто помнит этот фильм, где он превратился в, в человека, который слышал, о чем думают женщины. Напишите, как этот фильм называется, кто помнит, я забыла. Так вот, там помните, как она красиво, женственно, мягко управляла и в то же время управляла, да, управляла, и в то же время вела свою работу бизнесовую. Вот такой вот как пример я бы вам рекомендовала еще раз пересмотреть и акцент сделать на это. Потому что про слабость дальше будем говорить. Поэтому про образ закончили, чтобы не было в растопырку. Поймите такую штуку. Главный образ, еще раз, ваш основной образ – это женщина. Женщина-леди, королева. Женщина с чувством собственного достоинства, уважающая себя, свои личные границы и не соглашается на крошки со стола, на, там, по кусочкам, чтобы ей давали. Она знает, чего она хочет, у нее есть план жизни, она четко понимает, зачем, и вот такая женщина всегда считывается мужчинами, которые, как мы называем, достойные мужчины, да, то есть мужчина, который что-то из себя представляет, он чего-то в жизни достиг, и, конечно же, рядом с ним ему нужна не просто дура какая-нибудь там, да, там, а женщина, которая уважает себя. И заблуждаются те женщины, которые боятся выходить в общение с мужчинами, достойными, богатыми и так далее. Вот, фильм называется «Чего хотят женщины». Спасибо большое. Угу. Поэтому, когда вы себя уважаете, когда у вас есть четкое понимание, чего вы хотите, вы разбираетесь в себе, вы разбираетесь в мужчинах, этому тоже надо учиться, мужчина сразу считывает, что ему с тобой, женщине, будет комфортно. Ему не надо ее воспитывать, ее не надо, ее, ей, не надо быть, э, ей не надо быть для него психотерапевтом, э, ее, ее не надо спасать, потому что эта женщина уже себя и себя что-то представляет. Она поработала над своими программами, своими установками, с, прошла доста, достаточное количество тренингов, и ей комфортно хорошо с собой и тогда люди дополняют друг друга тогда им хорошо и не друг до друга дополняют и они взаимоусиливают друг друга и идут по жизни дальше вместе то там замуж то там какие-то другие отношения это вот по первому по первому вопросу по образу кому еще нужно что-то добавить пишите пожалуйста я э, спасибо большое что вы пишете я сейчас читаю что вы пишете Задавайте вопрос по образу, если, если мало. Более детально у нас скоро будет э, живой тренинг, живой эфир бесплатный 20 июля. Там у нас будет, как выбирать мужчин, чтобы не ошибаться, буквально прям с первых, э, с первых встреч, чтобы видно было, что это за мужчина. И в этом смысле я бы хотела чтобы вы это услышали меня и были готовы прийти на этот мастер-класс. Кому интересно, ставьте, пожалуйста, плюсик, и мы отправим вам приглашение на мастер-класс. Там тоже будет и про образ, и про то, как мы себя чувствуем, и самое главное будет акцент, как сразу выбирать, и видеть и понимать, кто перед тобой, чтобы не тратить время зря. Дальше, следующий вопрос. Мне хорошо одной, говорят, что это плохо, когда нет мужчины. И вот не знаю, может я какая-то не такая, мне 48 лет, я в разводе уже 9 лет, дети выросли. Как поступать в этом случае? Итак, внимание. Сегодня очень много разных тренингов по поиску своего мужчины, поиску своей половинки, множество разных тренингов. И, и женщины обучаются, и слава Богу, что сегодня такое есть, потому что... Быть сегодня неграмотной, быть сегодня отсталой, это стыдно уже, потому что 21 век, и если тебе 30 уже стукнула, и ты одна, и у тебя, и ты хочешь замуж, и ты хочешь иметь мужчину, и у тебя до сих пор не сложилось, значит, ты просто ленивая, и так тебе и надо, значит, ты еще не вложила в себя, не инвестировала в себя столько средств, времени, денег, сил, чтобы стать другой. Но это не значит, что вот эти тренинги про отношения нам обязательно выходить всем замуж. И ничего это не плохо. Но, видите, запомните такую штуку. Вот просто запишите себе. В отношения нужно идти тогда, когда тебе настолько хорошо с собой, что ты готова этим хорошо поделиться с кем-то. И чтобы с этим с кем-то тебе было еще лучше, чем одной. Специально сделала паузу. То есть вам должно быть настолько хорошо одной, чтобы вы только тогда могли идти в отношения. Я сейчас не говорю о, там, о сексе только, о каких-то коротких отношениях для реализации, для решения своих там, потребностей. Я сейчас говорю об отношениях пары. Если женщина 9 лет, уже одна, после развода с мужем, Ей 48 лет, у нее дети выросли, и она об этом задумывается. А что мне делать? Может, я не такая, что я не хочу мужчину? Я уже ответил. Вам еще не настолько хорошо одной, что вы захотели это хорошо поделить с кем-то. Это один момент. Второй момент. Часто женщины получают столько боли и разочарований, что им не хочется идти в новые отношения. Им кажется, что все они козлы, что все они альфонсы, что все они абьюзеры, что все они там э, только бы секса, что все они берут и ничего не отдают и так далее, и так далее. После обид, боли, зачарований женщины часто не хотят идти в отношения. И они наслаждаются этим одиночеством. Одиночеством своего пространства, своего, своей свободы, не надо ни перед кем отчитываться, не ходит это, не мелькает перед глазами, и э, тебе не надо бежать готовить еду, потому что оно уже вот это, ходящее перед глазами, э, хочет кушать. И так далее. Поэтому, конечно, вы имеете право и никого не слушайте, быть столько, сколько вам надо одной. Но если вы время от времени поворачиваете глаза в сторону отношений, значит, наверное, пора пересмотреть, а настолько ли вам хорошо одной? Или как-то вот про отношения задуматься? Потому что, смотрите, когда тебе хорошо одной, ты счастлива, ты кайфуешь от того, что у тебя есть. Ты самодостаточна, у тебя э, есть свобода выбора. Поехать куда-то, прийти, пойти куда-то, ты ни перед кем не отчитываешься. Ты сама с собой, тебе классно? Но приходит момент, что не хватает тепла, не хватает ласки. Ты начинаешь задумываться, посматривать в сторону, там, где мужчина внимательный, добрый, заботливый, там, где он принесет тебе, не знаю, там кофе постель, желательно в чашечку, конечно, чем в постель, да? Когда тебе не хватает добрых, ласковых, нежных рук, когда тебе не хватает, ну, в общем, чего-то не хватает с мужской стороны. Если ты об этом начинаешь задумываться, значит, пора эту тему тоже разобрать. То есть пора, значит, задуматься. Потому что когда нам хорошо одной собой, ты кайфуешь, ты идешь ты такая красивая, классная, счастливая, довольная собой, конечно же, тебе больше будет привлекаться, притягиваться достойных мужчин. Они будут разные. Среди них ты можешь выбрать достойных. А здесь уже новая тема. Как выбрать его? И зря думают многие женщины, что нет уже там качественных мужчин. Ничего подобного. Качественных мужчин, достаточно много. Просто установка, что все они козлы, мешает увидеть настоящих. Да, здесь нужно потрудиться, здесь нужно разбираться в них, разбираться в психологии, разбираться, а как с ними говорить, как с ними общаться, чтобы увидеть сразу, ну, определить его, где, где он, на каком этапе, не попадать в какие-то иллюзии, не попадать какие-то иллюзии, а вот лишь бы замуж. Вот женщины хотят замуж, да. Женщины хотят замуж. Это естественно и закономерно. Женщина хочет быть любимой, она хочет дарить тепло, любовь, нежность. Ей это по природе своей хочется отдавать. И вот она настолько устала, например, от одиночества, от серости, что она вляпывается в непонятные отношения, не разбираясь в нем, а потом страдает. Поэтому после 30 уже стыдно. Уже просто стыдно сегодня не разбираться. Вот, вот я не знаю, так нельзя говорить, конечно, вот такую установку давать, да, стыдно. Но я в том смысле, что возможностей сегодня намного больше, чтобы в этом разбираться. Раньше, вот мои, в моем советское время, ну, мало было информации. Сейчас у нас знаний, проверенных на практике другими людьми и поданными нам уже в конкретных э, рецептах, полно. Бери и делай. И разбирайся в этой психологии, и понимай, кто тебе нужен. Кстати, 20 июля будет, об этом будет живой открытый мастер-класс. Поэтому, когда вы говорите, что вам хорошо одной, мужчины нет, и вы переживаете, чтобы какая-то не такая, потому что вы не хотите мужчин, это говорит о том, что вам, вы еще недостаточно насладились вот, этой, вот этим кайфом с собой. Когда вы уже насладитесь этим кайфом, и вам захотеть, захочется тепла и нежности мужчин, тогда вы задумаетесь и пойдете обучаться. Только обучаться, понимаете? Обучаться грамотным коммуникациям. Выбирать, кто перед тобой. Какой-нибудь проходимец, манипулятор, мошенник. Сегодня вот есть программа, как через сайт «Знакомств» найти своего мужчину. Да там же кишит этими с камерами кишит, просто кишит этими аферистами как правило, это одна фотография такая более-менее приличная и не его тут же моментально там такой банальный какой-то банальный такой текст, который привлекает внимание все, он просит твой почту или твой ватсап и тут же выливается о том, что у него жена умерла и еще что-нибудь такое и стандартный текст, рассчитаны на, на нас, э, женщин, куриц, гусынь, как я это называю, так называли мужчины нас, и я принимаю это, потому что уставшая от одиночества, она ведется на эту, на эту манипуляцию и, и попадает на деньги, и время тратит, и так далее. Поэтому надо учиться, да, идти учиться, разбираться, а по-другому не бывает. Ведь у многих из вас есть дети, дочки там, не знаю, сыновья, внуки, наверное, у кого-то. Ну, если мы говорим про женщин за 40 уже, да, там и выше. Ведь то, о чем вы думаете, то, что вы чувствуете, вы тоже передаете по ДНК. Эту программу мы передаем по ДНК. Вот. Двигаемся дальше. Вот этот второй вопрос. Мне хорошо одной. И мужчины нет. Мужья такая, то не такая. Я не хочу мужчин. Ответила. Я думаю, что ответила. Пишите, задавайте вопросы. Я, может быть, потом тоже что-то вам и Сейчас или в следующий раз отвечу. Третий вопрос. Как не переборщить с комплиментами мужчине? Говорят, что мужчину нужно хвалить. Где грань? Да, эта тема очень крутая. Я раньше тоже не знала этого. Нас этого никто не обучал. Да, Мужчина должен. Что-то там должен. Женщина тоже Долж, что-то должна. Мы что-то делали там. Выросли с папами, с мамами, которые особо Никто нам примеры не показывал, очень маленькие примеры, слабые примеры, где мама грамотно обращалась с мужчиной, со своим мужем, и детям это потом передавалось. По своей природе мужчина – добытчик, ему нравится давать. И женщина, которая мама, она обучает ребенка с детства, дает ему установки «ты можешь», «я в тебя верю», она хвалит его. Только она не говорит ему, какой ты красивый, какой ты красавчик. Потому что красивый красавчик – это больше девочкам, Больше для девочек ты красивая, и я тебя все равно люблю, какая бы ты ни была. Если это мальчик, то мальчику красивый, ну, это попахивает немножко не туда. Да? Я думаю, вы понимаете, куда. Поэтому, мужчина, ты можешь, я в тебя верю. Ты умный, у тебя там, хорошая память, у тебя хорошие способности и так далее. Вот такие э, с детства. Но когда у вас мужчина уже ваш, вы с ним встречаетесь, и он еще не ваш, хотя не может быть ваш или не ваш. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Угу. И вопросы тоже пишите, не стесняйтесь. Поэтому когда мужчине вы говорите, ты мужчина, ты решай. Позволяете ему делать ошибки. Когда вы мужчине доверяете, даже если вы знаете, что он накосячит, он дает вам возможность, даст вам возможность почувствовать через какое-то время, что вы ему доверяете. Ну, понятное дело, что если бы встретили уже готового такого, знаете, самодостаточного мужчину, там, там слова восхищения, но не перебарщивать со сладостными, там, какой у тебя красивый галстук. Это дешевый комплимент, особенно для мужчины, который чего-то в этой жизни достиг. Какие у тебя красивые туфли? Нет, слово «красивый» забудьте, «красивый», «красавчик». Ну, в общем, это тоже нормально работает, если под это слово «красавчик» идет действие и результат. Потому что мужчина, по своей сути, он добытчик, он добывает и он дает. И ему нравится, когда его женщина восхищается им и дарит ему слова поддержки, восхищения. Ты мой герой. Потому что мужчина герой. И когда мужчина не станет не герой, он садится и играет в танчики. Он играет в танчики. Там герой он является. Кто понимает про танчики, поставьте плюсик в чат. А когда ты тащишь на себе все и жалеешь его, ты мамка. Но опять же, Мамка, она дает жизнь, и она же ее разрушает тому ребенку, или мальчику или девочке, если мы говорим про мальчика, то женщина дает жизнь, и она его поддерживает в словах таким образом, чтобы он чувствовал свою самостоятельность и за свои ошибки, если он их накосячил, чтобы он держал ответственность. Вот ты захотел так сделать, принял решение. Вот. Теперь у тебя вот будет такой результат. И это твоя ответственность. И ты не бежишь и за него не решаешь. Часто мы, женщины, портим своих детей, особенно мальчиков, да и девочек тоже, когда решаем какие-то вопросы за них. Они выросли, а вы все еще чувствуете, что это ваши дети. Конечно, дети наши были для нас всегда детьми, это понятно. Но нам нужно не забывать, что эта взрослая, половозрелая особь должна в этой жизни пробиваться и становиться кем-то и чем-то, что-то делать, и за свои результаты, за свои убеждения, потому что результаты от действий, а действие это убеждение. Если вы рассчитываете только на Бога и при этом сами особо ничего не делаете, только все на Бога, то, к сожалению, вы попали в очень серьезную наркотическую зависимость от убеждений, что все за вас решит Бог. А у Бога нет других рук, кроме ваших собственных. Верим в Бога, но делаем и свои мозги прокачиваем до тех пор, пока не поверите в свои силы и результаты своих действий. Поэтому, как не переборщить с комплиментами, в этом случае мужчине говорить «ты это сделал здорово», и вообще, я, я даже не ожидала. Это так круто. Ты лучше, Не красавчик. А, там, и так далее. А лучше. Ты смог. Я верила всегда, но в душе такие были сомнения. Оказывается, то есть, тут нужно же, конечно, делать какие-то вещи более гибкие. И женщине нужно становиться гибкой для того, чтобы мужчине помогать, Делаться сильнее, идущим ему крылья Но ни в коем случае за него не делать Да, поддержать, на период трудности Да, поддержать период, когда он там обанкротился Когда у него там с бизнесом что-то стало плохо Когда он заболел, не дай бог, там и так далее Но ненадолго Потому что вы мужчину уничтожаете Мужчина герой Он добытчик Он мужчина И так он проявляет свою миссию на этой земле Ему важно быть нужным нужны для кого-то. Мужчине для себя одного ни деньги, ни занавесочки, не вот эти вот, они ему не нужны. Ему нужны машинки, мотоциклы, какие-то игрушки, потому что он все равно продолжает быть мальчишкой, таким подростком. Но когда он много зарабатывает, ему для себя это уже не нужно. Он уже по-другому мыслит, он по-другому рассчитывает свои денежные потоки, он создает пользу для мира. И, конечно, если дома женщина-женщина, они женщина, а не там служаночка или там которая забросила все и собой не занимается ну это уже другая история поэтому мужчину мы хвалим поддерживаем но не зализываем не захваливаем еще такой важный момент слово солнышко котик да, васечка олежечка как можно реже и только в постели если вы это часто «Солнышко, котик, мой маленький, мой мальчик» и так далее. Говорит, и часто вы его обесцениваете, уничижаете его. Вот в названиях, в именах это очень здорово звучит, чтобы это понимали. Следующий вопрос, значит, четвертый уже. Что такое женственность на самом деле? Как это быть слабой, если я сильная? Быть блондинкой противно, я не дура. Самостоятельно, самодостаточно. Мужчины меня интересуют, замуж не хочу. Как быть женщиной, женственной женственной на самом деле. Для меня это очень интересный вопрос, потому что я сама женщина, я самодостаточна, и в этой жизни рассчитываю на себя и знаю, чего я стою. И эту тему я занимаюсь уже многие годы, потому что я тренер личностного развития, я психотерапевт, и убираю у людей блоки на пути там, всякую ненужность для того, чтобы женщине становиться женственной. Мужчине становиться более мужественным и успешным, чтобы жизнь была гармонична с самим собой, ну, естественно, если касается отношений, то в паре. Что такое женственность на самом деле? Ну, такой пример приведу. Несколько лет назад мы ехали на живой тренинг в Испанию, и тренинг так и назывался «Служанки в королеву». Вообще у меня эта тема «Служанки в королеву» Она проходит по всем тренингам, она идет через тренинг, там, как на сайте знакомств найти своего мужчину, не тратить время а зря, там тоже психология, там психология общения, там психология, там, он, кто он там, нищеброд какой-нибудь, или там альфонс, или там бездельник, или там виртуальщик. То есть мы там разбираемся и учимся достойно себя там вести и выбирать своего. Везде красные линии проходит из служанки в королеву и женственности, и самогипноз, и медитации. Все сюда, естественно, входит. Так вот, ехали мы в один из тренингов, помню, в Испанию. И говорят, что в Европе мужчины относятся к женщинам, ну, типа, на равных. Потому что женщины там равные, там, они ходят в брюках, они ходят, все сами делают, и мужчину, типа, считается, если мужчина там ухаживает, там поможет что-то, это уже типа что-то означает там, какое-то домогательство. Я знаю, что это все выдумки, я знала и давно, потому что общаюсь, консультирую, езжу, путешествую. И вот мы ехали с девочкой из Украины, другие девочки приехали из других стран. Вот одна девочка из Украины ехала. И из Киева мы ехали в Барселону в самолет. Я помню, мы была установка сразу Чемоданы самим не снимать Вот на эту вот Крутилку эту там, где их проверяют да? Не ставите не снимать Везде есть мужчины И не надо их унижать при, В их присутствии самим таскать чемоданы Кто сейчас поймал фишку Поставьте, пожалуйста, единичку в чат Когда мы в присутствии мужчины Тащим стол, стул, чемодан Мало того, что вы не женщина так вы еще унижаете мужчин, Вы портите мужчину. Представляете? Вы его унижаете. И вот тут, когда вы попросите его вежливо, достойно, а еще когда вы одеты по-женски, да даже если вы в брюках, вы в, дорож, в дорогу оделись, вы в брючный костюм, например, но у вас состояние женщины, и вы вот тут включаете блондинку. Сейчас внимательно. Женщина-дура, это значит... Она не должна показывать, что она умеет мужчины. Она включает блондин, блондинку. Но опять же, не везде и не всегда это как у вас уже получится. Но нужно это отслеживать. И вот в этот момент вы говорите, будьте добры, помогите, пожалуйста. И вы смотрите на него, подаете ему, просите его об этом, и изнутри посылаете вот эту благодарность к нему как мужчине. И смотрите ему в глаза. И просите. Вот быть в роли просящей, это у нас, ну прям установка такая, прям, ну мы прям там нищие, просильщики и так далее, это, это тупая установка, просто, просто обезличивающая нас. В этом случае вы включаете женщину и просто просите ему помочь. Помогите, пожалуйста. Да вы не просто помогите, пожалуйста, а вы включаете женственность, вот эту женскую, женское пожалуйста, просите. Многие говорят, а если он откажет? Ну и что? Ну, не понял. Испугался. Испугался, что оказывается в нем увидели мужчину. Ведь, понимаете, мы заставляем мужчин чувствовать себя по-другому. Да, такое тоже бывает. Он, он в шоке. Как это? Его попросили. А у него установки. А ты что, сама не можешь? И так далее. В этом ну, Мало ли там какая будет реакция. Он такая может быть, может быть, одна из ста. Но в этом случае вы... Мудро женский, вы женский его понимаете. Он мальчик, он слабый, он не получил это от других женщин, он не научен, у него нет этого привычка. Ну и что? Вы просите другого. Но в моей практике не было ни одного случая, чтобы мне не вынесли сумку из маршрутки, когда я еду, например, там, на поезд, а не на машине, или езду, там в аэропорт, или, там, если там не на такси было такое, пару раз, когда я из Броварах поставила машину, уехала на поезд или на, самолет, на поезд, по-моему. На поезд, да, потому что там удобно. Метро лесная. И метро вокзал проще было, чем ехать на такси или на машине, потому что пробки замучили бы. Я помню, я ехала на маршрутке. Да, это была осень. Я была в обычном в таком каком-то пальтоне, супер красиво там выражена, вы, выражена по-женски, да. Но я помню, как я понаблюдала, посмотрела, к кому я обращусь. Мне этот мужчина вынес чемодан, он, сумку, он, вы, он был счастлив, потому что я попросила его. Он провел меня до самого метро, а сам вернулся, потому что надо было куда-то ему не в метро, а там на, на другой какой-то транспорт. Я запомнила это, это, это счастье мужчины, когда женщина его просит. Вот напишите мужчине, вам приятно, когда женщина вас о чем-то просит? Вежливо, э, деликатно, по-женски, потом благодарит. Делать вам комплимент. Вот напишите, я вижу, что сейчас мужчины меня слушают тоже. Потому что, когда мы не просим мужчин, мы их унижаем. Или идем в театр, были тренинги такие, значит, в театр. Пойти и прям вот попросить мужчину, чтобы снял пальто, помог снять пальто. «А, как это? Да вот так это. Причем не бойся подойти к мужчине, который с женой или женщиной. Благодарить женщину за то, что комплимент женщине то, что с ней такой классный мужчина. А мы же язык в одно место засунули и боимся. И когда вы просите мужчину, помогите мне, пожалуйста, он прям... Вот, видите, мужчины пишут, конечно, приятно. Потому что когда женщина, пожалуйста, помогите мне снять пальто. И вы нарядная, вы пришли в театр, и вы в раздевалке просите снять пальто. Или одеть также, Да, ему надо... На несколько дней будет приятно от того, что такая женщина, как вы, попросила о чем то Мужчине вы помогли сделать, почувствовать себя мужчиной. А что у нас женщины? Сами открывают дверь, сами таскают чемоданы, сами, да, и так далее. Я приезжаю в маркет, набираю там сумму, загружаюсь, попросила как-то одного парня, там работает в маркете, Помогите мне, пожалуйста, довести это до машины. Он с, с радостью помог мне эту, эту, эту тележку довести до машины, помог мне выгрузить, я его поблагодарила, мне было приятно. Ему... В следующий раз, когда я прихожу, он меня уже с такой радостью, улыбкой встречает в этом, в этом маркете. И, и я, я знаю, как это. Я знаю, что я даю пользу, я даю мужчине почувствовать себя мужчиной. Я себя ощущаю женщиной? И что, я что-то такое сильно много такого сделала? Нет. Я просто сделала то, что положено мне по природе. Женщине. Даже если вы в брюках, даже если вы там, ну, не выдадились вы красиво по-женски, <laughs> все равно женское состояние, оно присутствует. Поэтому где грань, чтобы мужчину не захвалить? Вопрос был. Мы сейчас такое разбираем. Не называйте его... Хотиком, просто хвалите его, просите и... и все такое женственно. следующий вопрос разбираем. Как это быть слабой, если я сильная? Если женщина сильная, и она тащит присутствие мужчине, она не сильная. Она показывает свои комплексы, страхи, она показывает свои непроработанные какие-то моменты, связанные с отцом, с предыдущими отношениями с мужчинами. Она не сильная. Она наоборот показывает свою слабость. Слабость м -м -м, в комплексах своими. Она не сильная. Та, которая говорит резко, та, которая говорит грубо, та, которая говорит громко. Она показывает свою несостоятельность, что ее не услышат, раз она громко говорит. Да, бывают случаи, когда нужно поднять голос. Да. Вот это вот ну, тоже не работает. Иногда нужно и там, шашку поточить и махнуть ею. Да, эта женщина говорит о том, что у нее есть стержень, есть у нее внутренняя сила. Но в случае, когда а, вам не хочется быть блондинкой и дурой, как учит Павел Раков, а, я считаю, что в этом случае просто не показать, что ты больше знаешь, больше можешь. Ты включаешь вот это вот. С ним ты не конкурируешь. С ним ты не... Э, мужчины между собой, они конкурируют, они э, сражаются на вот эти стальные свои там, да? У нас этого нет. Мы женщины. Поэтому э, в этом фильме, который я уже сказала, о чем говорят женщины, или о чем думают женщины с Мэллом Гибсоном, я рекомендую вам пересмотреть. Э, можно что-то для себя еще поймете. Поймаете что-то. Поэтому блондинка иногда очень даже полезно быть. Я проверила на себе, допустим, бывает там где-то в каких-то местах. Я подхожу и спрашиваю, я вот в этом не разбираюсь. Ну, блондинка я. Я пробовала играть в такие игры. Мужчина смотрит на меня и думает, да не похоже, что-то на блондинку, типа такая вся из себя, да? Но ему уже приятно от того, что я включила эту игру. Ему хочется мне помочь или что-то сделать. Но нам некогда. Мы вот летим куда-то, мы забываем, что мы женщины, мы забываем, что в этом и есть женственность, когда ты улыбаешься, когда ты благодаришь, когда ты посылаешь вот это вот уважение и любовь другому человеку. А тогда ты посылаешь, когда тебе хорошо с собой. А когда ты загружена чем-то, когда у тебя куча болей, проблем, неуверенностей, ты транслируешь злость, самостоятельность, я сама, сама-сама, сама, сама, да, как у. Тоже, там, где там Гурченко играла фильм, напомните, пожалуйста, как он назывался? назывался. Поэтому, если вы сильная, то, наверное, вы не сильная. А Если вы умная, вот почему с умными женщинами проще работать. Они умные и понимают, что это обозначает. И тогда они с ними проще работать. Они проще, проще работать, потому что не понимают, почему так нужно делать не умные. А та, которая э, самостоятельно, самодостаточно. Мужчины э, интересуют, замуж не хочу, и не хочу быть блондинкой. Вот тут есть куча внутренних конфликтов. Если вам действительно хорошо одной, мужчины интересуют, замуж не хочу, ну, будьте собой, будьте женственны. Э, отдавайте, светите в мир вот этой вот позитивом, легкостью и просите мужчин, благодарите, делайте комплименты. Так, и пятый вопрос. Как понять, что его намерение не на одну ночь? Не хочется зря тратить время. Ну, вопрос такой, как бы, с, с, момент, с одного, там, за пять минут на него не ответишь, но скажу так. Во-первых, от того, как вы выглядите, как вы себя позиционируете, мужчина понимает, ну, на одну ночь вы или нет. И вот в своих программах я показываю и рассказываю, примеры привожу, и примеры мужчин привожу, и примеры реальной жизни привожу. Когда на сайте знакомств, например, вы выкладываете фотографии, где там вы все пооткрывали, ну о каких серьезных отношениях можете идти речь. То есть там нужно быть достойный, красивый стиль. Дальше вы можете показывать себя и в брючках, и за грибами ходящие, и с парашютом прыгающие. Ну, не знаю, всю вашу как бы жизнь, вы потом уже можете других фотографии показать. А первые фотографии это вот тот достойный образ женщины, который мужчина привлекает достойного мужчину. Конечно, даже на красивую, стильную там фотографию, ваш образ, все равно могут приходить те, которые будут пробовать там пробиться и пригласить вас на одну ночь. Но однозначно, что больше вероятности, что к вам придут, придут к вам мужчины, которые хотят других отношений. Все мужчины хотят секса. Это естественно. И даже те, которые не могут, они вам будут рассказывать, что они такие крутые. Как врач я работала в организациях, где многие вещи знают те, которые не знают другие люди. Особенно мужской психологии, мужской что касается мужских вот этих интимных дел и так далее. И консультации проводила, и личные работу, личный коучинг проводила и так далее. И знаю столько много всего. Так вот, мужчина всегда хочет, даже когда не может. И он об этом никогда вам не скажет. Он будет транслировать и рассказывать, имея живот там, когда вы знаете, да, есть такое выражение, арбуз растет, хвостик усыхает. Вот мужчины, которые говорят, я могу, я все могу, да, может. Но если 3-4 сантиметра жира у него на, по женскому типу откладывается, то тестостерона у него вырабатывается уже на многом меньше. Поэтому если женщины кормят мужчину и думают его ублажить, они на самом деле бессознательно просто лишают его потенции. Ну это так, кратко, если так, чуть-чуть к этому добавить. Так вот, все мужчины хотят, мы не все могут. Для них очень важно, чтобы эта функция работала у них как можно дольше. Потому что по природе своей мужчина пришел в этот мир, чтобы произвести подобных репродукцию свою, такую вот эту, репродуктивную функцию реализовать. И вы знаете по биологии, еще все учились в школе, мы все это с вами знаем, что чтобы за, оплодотворить яйцеклетку, сколько много... Сперматозоидов уничтожается. Да, мы же это все называем. Природа так продумала. И мужчина бессознательно смотрит на многих женщин. И ему хочется еще и поэтому. Это вот даже вне его, как бы, контроля. Ну, конечно, моральность и сознательность. Да, когда мужчина уже понимает, что женщина у него одна, и он там с ней строит семью, и детям показывает пример, и так далее, тут уже моральный принцип и так далее но по сути своей мужчины все хотят даже когда не могут они все равно хотят и для него поставить галочку что он провел ночь это вау как круто но он будет проверять вас и достойная женщина конечно она красива деликатно его я кстати на мастер-классе об этом дам отдельным бонусом отвечу как расскажу как отвечать мужчинам когда он вам нравится, а вы явно видите, что он матч. Ну, это, это уже отдельные детали. Так вот, тот, который говорит о, о простом намерении, прежде всего, о его намерении на одну ночь, он будет показывать всем своим видом, он может ухаживать красиво, он может там... Но, опять же, это другой, другой тип мужчины, который умеет ухаживать, и вам самой нужно понимать, готовы ли вы на одну ночь, или вам нужны длительные отношения. Поэтому есть такая теория сегодня, что не обязательно ухаживать там 2-3 месяца, можно и раньше пойти в интимную близость. Но, опять же, тут все смотрится индивидуально. Но, в принципе, если брать в общем, то мужчина, который настроен на длительные отношения, он будет проверять вас специально или не специально как вы будете реагировать если ты достойно, красиво, деликатно ему ответишь ну, например скажешь да, я люблю секс да, я нормальная женщина только я люблю и хочу это делать со своим любимым мужчиной а дальше у вас уже закладывает ну, диалог уже, которым вы как женщина ведете этот диалог вы ведете диалог, понимаете Белые начинают и выигрывать. Вот. Поэтому, как понять его намерение, не хочется время зря тратить. Вопрос такой зачем такой немножко общий, но на него можно получить ответы более детально си из ситуации, выходя. Кстати, вы можете попасть в одно место бесплатной консультации, еще есть. Можете поставить плюсик кому надо, и попадете на бесплатную консультацию, может быть по этой теме какой-то другой, как вы там уже решите. 20 июля будет открытый бесплатный мастер-класс. Тоже напишите в директ, кто меня слушает в Инстаграме, отправим вам ссылочку на этот мастер-класс. Таких сразу после подписки получите чек лист 7 вопросов, которые определяет, какой с вами мужчина, насколько он надежный или ненадежный. Вот, собственно, и все. Я вам очень благодарна за то, что вы пришли на этот, на этот эфир, за вопросы, которые вы написали. Кто стесняется писать в чате вопросы, напишите в личку. Я их все собираю. И время от времени проводим такие эфиры. Можем даже по субботам проводить такие эфиры, если вам это нравится. Или другой день придумано. Неважно. Я их провожу время от времени. Такой регулярности нет. Накапливаются, я провожу. Еще есть вопросы, которые я Буду освещать вот на уже на мастер-классе, который будет 20 июля. Так он называется диагностика мужчин на ранних стадиях как распознать ненадежного мужчин. И там про нас, про женщин, про психологию. Вот такое вот. Мы будем разбирать. Спасибо вам огромное за ваши сердечки в Инстаграме, за ваши вопросы. Facebook тоже вам огромное спасибо. До встречи на следующих эфирах. Всех вам благ.